На ступени. Скажите эзотерически, в какой цвет окрасить стены в доме, цвет мебели и как правильно расположить кровати. Кровати в любую сторону только не головой на север. В любую сторону можно, но не, на, не головой на север. Потому что если спать головой на север, денег не будет, и голова будет болеть. Хоть многие именно это и советуют. Не нужно, потому что будут головные боли. Также очень плохо, чтобы сзади, возле спины были розетки, а также лампы, где-то прямо возле головы или над головой. Также очень хорошо, чтобы кровать стояла, а над кроватью не было никаких ни картин, ни зеркал, ничего, это очень мешает жить. Также хорошо спать так, чтобы с правой когда вы встаете, не смотреть сразу в зеркало. А также перед сном не наблюдать себя в зеркале тоже. Третье, очень хорошо, когда цвета квартиры имеют пастельные тона. Если хотите, чтобы у вас не надо зеленый. я в том, что очень часто зеленый цвет является ловушкой для духов. И какой-нибудь дух или какое-нибудь существо негуманное или какое-нибудь существо там вот смотрите почистить квартиру с зелеными обоями гораздо сложнее чем с обоями разного другого цвета именно поэтому там где зеленые шторы зеленые обои обычно люди более угрюмые более такие несчастные более долго обижаются и так далее а вот в случае если они бежевые то лег легко отходят и так далее а если красные то человек долго не сможет засыпать а если засыпать то долго не сможет просыпаться потому что это больше астрально какие же цвета должны быть близкие приближенные к светлым оттенкам светло-бежевый светло-зеленый светло-розовый такие вот очень-очень поверхностные оттенки они дают ясность сознанию ясность восприятия их легко очищать с открытыми глазами